Идентификационные войны Обретение своей настоящей ценности Адриан Иббинс Миллионы и миллионы людей каждый день страдают от депрессии. Им все сложнее и сложнее находить для себя мотивацию, и многие жаждут выхода из этой сложной ситуации. Когда мы считаем, что мы недостаточно хороши в чем-то или для кого-то или от нас мало пользы, то это оказывает на нас разрушающие действия. Большинство книг, желающих помочь людям освободиться от этого чувства никчемности, стараются научить их любить себя и убеждать себя в обратном. Этот метод лишает человека возможности получить благословение, в котором он так нуждается. Человеку необходима личность, наставник, который благословлял бы его. Ничего не может оказать такого восстанавливающего и благотворного действия, как то, когда вы знаете, что вас любят, уважают и вам, радуются. Наш Отец Небесный желает говорить нам это каждый день, но сатана ослепил умы многих и заставил их желать искать другие способы подтверждения своей значимости, они глухи к нежному зову и благословениям Отца, «Ты, мое возлюбленное дитя». Эта книга посвящается моему дорогому отцу Авелю, который научил меня быть смелым, всегда быть честным, заканчивать то, что начал и не терпеть несправедливости. Моей дорогой маме Эвелин, которая научила меня верить в мечту, любить природу, быть творческим и великодушным. Моей дорогой сестре Карен, с которой мы дружим с детских лет и чья находчивость и умение заставить меня улыбаться, приносят мне много радости. Раздел один. Два царства, потеря идентичности. Глава один. Батареечное дерево. Комната была слабо освещена. На одной из стен висело несколько плакатов, портрет какого-то поп-музыканта и еще один портрет спортсмена, которые часто служили своеобразным символом желанной реальности. Вдоль другой стены стоял стол, на нем несколько учебников, но главной деталью стола была небольшая, но мощная стереосистема. Да, это была комната подростка, выдающая все его амбиции, переживания и, конечно же, мечты. Великая битва происходила в моем сердце, битва всех битв, момент истины. «Никогда бы не подумал, что могу вытворить нечто подобное», — шептал я уставившись взглядом в пол. Моя самооценка проходила серьезное испытание. Моя борьба была настолько серьезной, что я начал искать утешение в плакатах, висевших на стенах, которые раньше так много раз служили мне помощниками и избавляли мой разум от того, что я переживал и сейчас. Воздух в комнате был пропитан отчаянием. Я пытался найти что-то, что могло бы хоть как-то успокоить мой разум. Наука и спорт были одними из тех вещей, которые мне обычно помогали, но в данном случае они были бесполезны. Меня охватило отчаяние, лишавшее меня всех моих амбиций и надежд. Мощным потоком оно проникло в тайники моей души, ворвавшись в мое сердце и опустошив его. Я говорил со своей матерью так, как не должен был, и о чем позже сожалел. И это было последней коплей, убедивший меня в том, что я не тот человек, каким бы хотел быть. Я ненавидел себя и хотел измениться, но казалось, что никакой надежды на это нет. Депрессия. Депрессия является самым большим из проклятий, лежащих сегодня на нашем обществе. Всемирная организация здравоохранения констатирует. Депрессия является сегодня основной причиной болезней в мире. Более 300 миллионов людей страдают сегодня от депрессии, с 2005 по 2015 годы ее уровень возрос на 18%. Попробуйте оценить всю масштабность этой проблемы на основании следующих статистических данных, начиная с 2011 года. один миллион самоубийств каждый год, каждые 40 секунд или три тысячи в день. Человек, лишающий себя жизни, совершает по крайней мере двадцать попыток самоубийства. Это шестьдесят тысяч попыток в день. За последние пятьдесят лет в мире уровень самоубийств достиг 60%, процентов, в основном в развитых странах. Шестьдесят процентов всех самоубийств приходится на Азию. Сорок процентов на Китай, Индию и Японию. Данные приведены согласно Всемирной организации здравоохранения. Что происходит на этой земле? Что же такого невыносимого в этой жизни, отчего люди предпочитают скорее наложить на себя руки, чем прожить еще один день? Филипп Дэй в своей книге «Игра разума» дает очень точное объяснение происходящему. В прошлом заботливые члены семьи собирались вокруг упавшего духом родственника и укрепляли его советами и вниманием, обсуждая возникшую проблему. Сегодня, с развалом института семьи, падением популярности религии и разрывом многих межсемейных связей, что произошло по причине бурного ритма жизни 21 века, психоанализ заменил семью, в которой заботливые родственники и близкие помогали человеку выбраться из затруднительной ситуации. Я убежден, что это произвело разрушительный эффект на наше общество. Филип Дей выделяет три фактора. Распад семьи. Падение популярности религии. Распад межсемейных связей по причине бурного ритма жизни 21-го столетия. Центральным фактором в его списке является распад семьи. Дэвид Ван Бьема, комментируя этот момент, говорит следующее. Поколение, не похожее на прежнее, возникло из череды веков и отмечено глубокой скорбью, пережитой в раннем возрасте. Это дети разводов. И это только передовой отряд в фаланге, который, кажется, не видно конца. Джим Канвей в своей книге «Взрослые, пережившие в детстве официальный или эмоциональный развод своих родителей», в ярких деталях описывает ту боль и потери, которые переживают тысячи из всех, прошедших через официальный или эмоциональный разрыв семьи. Одними из ключевых моментов, на которые автор указывает, является чувство незащищенности и постоянно задаваемые себе вопросы «Кто я такой?» и «Достоин ли я того, чтобы меня любили?» Эти вопросы ведут к самому источнику человеческой проблемы, к чувству значимости. Действительно ли я кому-то нужен? Есть ли во мне хоть что-то хорошее? Каким образом эти вопросы возникают и внедряются в человеческую душу? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны вернуться к началу. Вдруг Ева обнаружила, что стоит и напротив дерева познания добра и зла. «Почему Бог запретил нам есть от этого дерева?» — удивлялась она. Плод выглядел таким привлекательным, — манил ее подойти. Вдруг она услышала голос, доносящийся от дерева. Сатана, пользуясь случаем, искушал ее, используя змея, как медиума. Правда ли, что Бог сказал, вы не должны есть ни от какого дерева в саду? Сатана одновременно заставляет Еву задуматься и сеет сомнения в ее уме относительно истинности Божьего слова. Логика Евы не идет ни в какое сравнение с логикой сатаны. Добавьте к этому еще и незнакомое для нее оружие, обман и мрак, борьба окажется трагически короткой, как только она решится вступить с ним в дебаты. Мы можем есть плоды из дерев в саду, но Бог сказал, вы не должны есть плод от дерева, что посреди сада, и не должны прикасаться к нему, иначе умрете. Ева приняла вызов, повторив слова, сказанные Богом. Теперь она попала в беду. Любопытство Евы в сочетании с вызовом сатаны оставили ее неподготовленной к последующему шокирующему заявлению. Нет, вы не умрете. Вы когда-нибудь разговаривали с кем-то, соревнуясь в дружеских дебатах и контролируя ситуацию до тех пор, пока оппонент не приложил вас чем-то, слева, чем-то таким, о чем вы никогда не думали, что падает, как разводной ключ на ваши хорошо смазанные шестеренки и переламывает их пополам. Не что-то такое, что звучит глубокомысленно или просветляюще, но такое, что вы никогда не ожидали услышать от него, и что никогда не приходило вам в голову. Сатана, видя, что наживка проглочена, с убийственной хладнокровностью завершает атаку. Но знает Бог, что когда вы съедите его, откроются глаза ваши и вы станете как Бог, знающие добро и зло. Эти несколько текстов могут пронестись мимо вас, подобно маленькому поселку, который вы проезжаете. Мелькнул и пропал. Концепция, предложенная Еве сатаной, содержит семя проклятия, которое поражает всех детей Адама, жажда значимости. Концепция, которая звучит как освобождение, является главным звеном в цепи, закабалившей человеческую душу и держащей ее в чувстве никчемности и во тьме. Вам кажется это несколько преувеличенным? Продолжим чтение и раскроем суть концепции. Нет, не умрете. Мы рассмотрим ее плоды и ее роль в появлении мучающих душу вопросов, нужен ли я кому-то, и достоин ли я того, чтобы меня любили. Я помню, когда мне было около восьми лет от роду, моей сестре подарили на Рождество куклу, которая могла плакать, смеяться и даже пить молоко. Все, что для этого было нужно, это вставить пару батареек ей в спину. Это приносило удовольствие моей сестре часами. Я был готов скормить эту игрушку собаке, потому что плач куклы начал раздражать меня спустя какое-то время, но не сделал этого, поскольку не хотел слушать часами плач моей сестры. Эта штука оживала только потому, что ей в спину вставляли батарейку. И это точно та же идея, которую сатана хотел внушить Еве. Ева, тебе не нужно переживать о том, кто и что тебе скажет, ты имеешь жизнь в себе самой. Ты можешь делать все, что захочешь, и ничто тебе не сможет повредить, потому что ты имеешь жизнь в себе самой. Ты не умрешь и до тех пор, пока ты будешь приходить к этому дереву и заряжать свои батарейки, ты будешь в полном порядке. Можете ли вы представить себе, как 18-месячный ребенок говорит родителям, я думаю, что теперь я смогу жить самостоятельно, я только что говорил с гномом, который живет в саду, и он сказал, что у меня есть внутренняя сила, которая сохранит меня и даст мне все необходимое. Поэтому спасибо за все, что вы сделали, возможно, мы увидимся еще когда-нибудь. Это именно то, что случилось с Адамом и Евой в Эдемском саду. Концепции «нет, вы не умрете» лишила их осознания их полной зависимости от Небесного Отца. Она разрушила сами основы того, кем они являлись на самом деле. Это лишило их осознания самих себя как личностей, соответственно, их ценности как Божьих детей. Почему Адам и Ева не могли просто признаться в своей ошибке и вернуться назад к полной зависимости от своего небесного Отца? Хотелось бы, чтобы так оно и было, но последствия принятия концепции «нет, не умрете», потому что имеете жизнь в себе самих, даже на какую-то секунду, оказывает мгновенный эффект и не дает возможности вернуться к прежнему радостному общению с Богом. «Мы еще будем говорить об этом позже». Но сначала давайте вернемся назад, к тому злосчастному дереву. Обратите внимание на предположение сатаны о том, что после того, как они вкусят плод, их глаза откроются и они испытают какое-то высшее состояние бытия. Подразумевается, что вы не только имеете силу в себе самом, но также и то, что материальная вселенная содержит мощные объекты, обладание которыми может сделать вас еще более сильным. Добро пожаловать в материальный мир. В книге Бытие 3, 4, 5 сатана мощно продвигает свою компанию и предлагает войти в свое царство, царство, которое обещает силу и удовлетворение всем, кто принимает его. Это царство основано на двух базовых принципах. Один, вы имеете жизнь в себе самом, и это делает вас абсолютно независимым от любой внешней поддержки или власти. Два, наше окружение содержит людей, объекты и вещи, обладание или связь с которыми делает нас более сильными, более просвещенными и более наполненными жизнью. Таковым же является и древо познания. Сатана предложил существование на батарейках, жизнь вне всяких внешних зависимостей или власти, именно поэтому и название этой главы «Батареечное дерево». Сатана как бы говорит нам, что заряды в нашем теле будут всегда оставаться полными, если только мы будем следовать его философии жизни. Нам важно помнить, что когда Адам и Ева ели этот плод, в нем самом не было внутреннего яда, который бы заставил их бояться, сделал грешными и вызвал в них бунт. Библия говорит, что плод был пригоден для еды. Яд находился в словах, которые Сатана сказал Еве. Яд — это принципы его царства. Некоторые задают вопрос, почему это я должен страдать, если это Адам и Ева ели этот плод, а не я ел от дерева. Суть в том, что всякий раз, когда мы действуем независимо от Бога, мы вкушаем от плода точно так же, как Адам и Ева сделали это, мы, так же, как и они, принимаем яд, которым являются принципы сатанинского царства». В действительности, мы увидим, что на самом деле мы вкушаем от этого дерева каждый день и страдаем от ужасных последствий. Большинству людей идея независимости от Бога, возможно, не кажется слишком уж пугающей, но из следующей главы мы узнаем, что подобный вид мышления влечет за собой необратимые трагичные последствия.